Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! В этом ролике мы узнаем, как скачать видео с Ютуба быстро. Сначала нам нужно выбрать ролик. У меня это будет ролик с моего канала Теплые Деньки Николаевка Крым. Отзывы в Крыму. Отдых в Крыму. Отзывы. Нажимаем на ролик. Останавливаем его. И в верхней строке браузера мы видим ссылку на этот ролик. Два раза нажав на эту ссылку, вы ставите курсорчик после точечки «www.» и после этой точки вы ставите две английские буквы «S». Затем вы нажимаете вот «Enter» и нас перебрасывает на сайт «SaveFromNet» с помощью которого мы и будем скачивать этот ролик. Для того, чтобы скачать нам в нужном формате, мы нажимаем здесь на стрелочку и выбираем форматы, какие нам необходимы. Я выбираю формат 720. Здесь нам предлагают установить помощник fromNet. Очень хорошая штука, что мы закрываем и нажимаем на кнопочку «Скачать». И у нас, вот как вы видите, внизу пошла загрузка. Соответственно, я знаю, куда у нас меня идет загрузка. А если вы не знаете, то вы можете нажать вот на эту стрелочку и нажимаете «Показать в папке». И вам показывается, где, в какой папке. Вот здесь вот видите в строчечках «Локальный диск C, «Пользователи», «Загрузки». И вы уже знаете, где найти ваш ролик открываем Быстро очень скачивается. Открыть по завершению. Итак, в этом видео мы научились, как скачивать видео с Ютуба быстро. Смотрите другие мои ролики. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Удачи вам в ваших начинаниях.